Все сложнее иностранцам открывать счета в зарубежных банках. И Турция здесь не исключение. Все чаще банки отказывают иностранцам в оформлении банковских карт. Но есть один банк в Турции, в котором по-прежнему можно заполучить пластик, зная лайфхаки, о которых сегодня мы вам и расскажем. Вы на канале Turkey Space, я Олеся. Я Владимир. Погнали! Банк, о котором мы сегодня будем говорить, это Банк. Если у вас есть выбор, где вы можете получить рабочий пластик по всему миру, то лучше Банк не рассматривать вообще. Так как карты этого банка, открытые иностранцам, работать будут только на территории Турции. Ну, то есть за границей вы ей расплачиваться, к сожалению, не сможете. Но если деваться некуда, то придется запастись терпением и быть настойчивым требовать от сотрудников отделения открытия карты. Если же сотрудники с заказовыми аппаратами вам отказывают идите к менеджеру. И да, активацию мобильного приложения должна прийти смс -ка. и выдачу пин-кода от карты также осуществляет сотрудник банк. Но если в одном отделении банка вы проиграли и вам в карте отказали, то вы не расстраивайтесь и идете в другое отделение. В Турции все очень сильно зависит от конкретного отделения. Бывают отделения с хорошими специалистами, но попадаются отделения с не очень компетентными сотрудниками, и таких вот очень много. Часто в одном и том же отделении есть знающие сотрудники и те, кому тупо пофиг. Ваша задача найти ответственного человека. Ну и также в этом банке еще есть вероятность получить карту без ВНЖ и даже без депозита, но придется сильно поноситься по городу, прыгая от одного отделения банка к другому. Но в итоге вам все равно повезет. В этом банке открывают счета в трех валютах. Евро, доллар, лира, рубля если свечу нет. Также свои средства можно конвертировать между своими счетами прямо в приложении. Клиентский номер можно посмотреть на карте. В нижней части карты есть номер, начинающий с тр, состоящий из 24 цифр. Цифры с 13 по 20 это ваш клиентский номер. Ну чтобы получить деньги из-за рубежа, прямым переводом с карты на карту, нужно идти в банки просить реквизиты для перевода. Обычно пишут просто на бумажечке. Но со свифтом какие-то проблемы. Из приложения деньги уходят, но тут же возвращаются. В банке ссылаются на то, что банк-получатель отклоняет перевод. А в самом банке сотрудники отказываются провести SWIFT и отправляют в приложение. Мы, кстати, по этому поводу запишем видео, как мы вторую неделю пытаемся отправить деньги из Турции в Россию. И это занимательная история, поверьте. Помимо операционисток за компьютерами, есть еще и консультанты в банке, которые тоже могут помочь с вашим вопросом. Но не всегда. Но могут. Поэтому возьмите два квиточка. Один к операционистке, другой к консультанту. Так будет надежнее. В терминале при взятии талона можно поставить русский язык и взять талон без скимлика. То есть нажать кнопку «Получить талон без идентификации». Обслуживание счета и карты в банке бесплатно. Здесь это во всех банках так. Но вот как оказалось, с недавнего времени взирают банки, если ты снимаешь свыше 5000 лир за раз, то имеется комиссия в размере аж 75 лир. И при этом неважно, где вы будете снимать, у операциониста в банке или просто в банкомате. Все равно с вас возьмут 75 лир, если сумма будет от 5000 лир. Учтите, что базово в настройках приложения включена опция, что приложение не будет работать за границей. Снять эту опцию теперь нельзя на картах, открытых россиянами. Да, и кстати, не перепутайте. есть два банка зират. Один европейского типа Зират Bank, другой исламского Зират Katilin. Соответственно, это разные банковские продукты, но, можно сказать, под одной вывеской. Вам нужен именно зират Банкоси. В техподдержке банка, по легенде, есть русскоговорящие сотрудники. И говорят, чтобы на них попасть, нужно договориться на звонок в определенное время, когда их смена. Ну, фиг знает. В колл-центре банка говорят, что русскоговорящих у них нет. Возможно, когда-нибудь они были. Да, интересно, как с ними надо договориться, если ты русскоговорящий, а там турки. Да. Типа это как ну а теперь совет из личного опыта идите сразу прямиком к менеджеру и не тратьте время на операциониста консультантов менеджер в банке обычно говорит на английском на довольно таки нормальном уровне И является самым компетентным сотрудником. да подпишитесь на канал чтобы не пропустить полезное видео нажимайте колокольчики и ставьте лайки обратная связь в комментариях и через почту указанную под видео при желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо, чтобы поддержать наш канал. Также не стесняйтесь, переходите в описание под видео, там вы увидите ссылку на наш сайт, куда вы можете обратиться с просьбой помочь вам арендовать квартиру в Стамбуле. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока! До свидания!